Ребята, всем привет, в общем заехал на заправку, заправиться по моему предложению Макфлат, ну не моему, оно и доступно и вам, самый самым дешевым топливом по пути моего следования. наверное тоже не самое дешевый. ну короче одно из дешевых, за 3,60 я заправляюсь за галлон, это довольно недорого, ну есть и дешевле, но вот какая-то колхозная заправка, и, знаете, я вспомнил, буквально, наверное, месяца три назад, или два, но это не буквально, но вот где-то столько времени прошло, я здесь был последний раз, но ну, я не часто на одни и те же заправки заезжаю, бывает там разные, и я помню стоял кархоллер примерно вот такой. Но только старенький. Я помню, я смотрю на него, там какой-то мексиканец. и Я так увлеченно рассматриваю этот трейлер. Потому что я давно хотел такой трейлер купить. Вы не думайте, что я сейчас купил, и это вот прямо вот сейчас у меня такая идея родилась. Конечно, нет, ребята, конечно, нет. И я смотрел на него и думал, блин, как же это интересно. Я даже не спрашивал, ну я никогда не спрашиваю, кто сколько зарабатывает. сам не говорю, и ни у кого сам не спрашиваю. Ну, потому что, мне кажется, это слишком лично. Я такой смотрел на него, думаю, блин, интересно, интересно, как же здесь классно работать. Это ты грузишь, специальное расстояние. Здесь машина. Здесь тоже надо бы смотреть там предусмотреть все ну короче говоря это супер же интересно ну и вот я буквально через теперь уже буквально <laughs> через пару месяцев имею такой свой как это классно ребята поэтому стремитесь чему-то идите к чему-то смотрите на других берите пример ну и я заправляюсь 360 заправка обычно сейчас где-то 4 стоит но ну, даже если я 50 там 40 центов сэкономлю это все равно на 200 галлон умножим 40 центов это 80 долларов 80 долларов с одной заправки вообще неплохо представляете сколько выходит в месяц а сколько в год короче давайте пройдем посмотрим быстренько он там расстояние окей. здесь вообще большое расстояние можно было еще сюда подогнать но я не стал это делать вчера в принципе не Никаких косяков я не совершил, как вы видите, все везде идеально, все четко. Сейчас я вам покажу, мне вот особо вот эта конструкция нравится, видите? Вот так я сделал. Вот так я подогнал, сюда загнал и сюда, и получается как бы нос еще ближе, а тот автомобиль задрал. Эти направляющие я смазывал графитовой смазкой, так она выглядит, она застыла. Ну, короче говоря, теперь очень-очень-очень плавно так все эти направляющие двигаются, ничего не скрипит, не храпит. В общем, красота, не нарадуюсь. два автосалона находится рядом. Здесь мы с вами выгружаем BMW X5 и по-моему Nissan Altima точно на втором этаже, но в общем-то у него мест немного, либо первый, либо второй этаж в конце, потому что он ставится на fifth wheel, потому что это седан. Погода чуть-чуть улучшилась, проливного дождя нет, уже хорошо. Ребят, ну и погодка. Офигеть. Время 3 часа дня. Видите, как темно? Как будто бы уже 6-7-8, да? В общем, я решил пока чаек себе заварить. Не торопиться на улицу. А то промокну сильно. Вроде бы прогноз погоды говорит, что через 30 минут дождь пройдет. Но ничего, подождем. Чайку пока попьем. И пойдем, ребят, сверху автомобиль. Выгружать Алтиму. Ребят, подождал я 20 минут. Чай попьем, но а погода не изменилась. Хотя... Чуть-чуть просветление имеется. Погода отвратительная. Настроение от этого тоже такое себе, знаете. Но, блин, душу греет, что тогда, когда вы смотрите этот видеоролик, я уже где-то на пляже, блин, Паттайи по валяюсь, понимаете. Поэтому сейчас быстренько вот эти ролики с работы, они пройдут. И начнутся актуальные ролики с моего отдыха. Иначе никак, ну а если вам прямо совсем актуальная информация нужна, то пожалуйста в инсту Инста на ваших экранах, переходим Там в сторис каждый день что-нибудь вкусное будут выкладывать А пока берем джамп стартер, заводим Мазду Да, холодно, да, неприятно Ну блин, в душе это тепло от того, что вот буквально через несколько дней я окажусь в Таиланде, рядом с папой Ребят, я только сегодня подумал, думал, блин, как классно эта зима прошла Я даже ни разу не попал в снега И вот тебе, пожалуйста сглазил это называется или как короче я подъезжаю две минуты остается до разгрузки сейчас мы с вами будем отдавать здесь два автомобиля и потом уже поедем вау мы буксуем Едем. Ага, поехали и потом мы с вами поедем уже в чикаго здесь еще наверное пару часиков Не до чикаго и в чикаго мы с вами все остальные тачки сгружаем сегодня уже воскресенье ну, ночь вечер а завтра у меня вылет я надеюсь что мы все сделалось я уже нашел себе какую-то парковку, где я запаркую трак, на месяц сразу оплачу И полетим в тепло подальше от вот этого Вау, вау, вау, вау, Тише, тише, тише, тише, тише Заболтался с вами, ребята щель с вами найдем блин все в воде офигеть погода какая красота а? вот этот автомобиль сейчас отдаем кто там кстати на мою шапку что там это гнал отличная шапка теплой итак, ребята, приехали в автосалон Chevrolet и почему-то отдаем здесь вот этот автомобиль Грязный. Кстати, я читал еще комменты, вот у тебя грязные машины будут, ребята. Это не мои проблемы, понимаете? Здесь намного быстрее происходит выгрузка автомобиля, чем на том трейлере. 5 минут и я отдал автомобиль, ну, в случае, если они поставлены правильно. Thank you. Thank you. Так, ребята, все, а, доставил Lexus. Там было небольшое повреждение на бампере. Может быть, вы видели такой осколочек оторванный. Я еще тогда обратил внимание, когда забирал, но сейчас он попросил меня показать ему, действительно ли это так было. Я показал. Ну вот, ребята, и все, этот рейс завершен. Последнюю машинку сейчас отдаю, клиент подъедет. Класс. Авторизм вехикл only. Ну, у нас авторизованы, на самом деле. Ребята, я в аэропорту, я как vip клиент Меня на микроавтобусе привезли. Владимир, спасибо еще раз тебе большое. Не успели даже видео снять для вас, ребят. Так болтали. Такая увлекательная беседа была. Вы знаете, вот сейчас уже, уже чувствуется. Чувствуется, знаете, запах, запах свободы, запах путешествия. Вот сейчас чувствуется, ребят. До этого, когда был на работе, как-то не мог немножко отвлечься и представить, что я где-то в облаках летаю. Вот сейчас я в облаках, ребят, реально. Смотрите, в аэропорту специальные зоны есть, видите, для выгула собак. То есть что там, типа туалет или что это такое? Пить, гидрант пожарный, вау. Нифига себе. Мы бы с вами туда зашли, но просто там уже человек выгуливает свою собаку, а мне, как вы видите, некого выгулить. Ребята, всем привет. Ну что, я в аэропорту Miami International. Значит... Иду на стойку регистрации для того, чтобы получить свой билет. Почему-то он на регистрацию пройти мне не удалось, но так бывает. Авиакомпания у меня Turkish Airlines, очень хороший, Кто летал, тот знает. Красавчики. Но этих красавчиков мне нужно найти, пока не понимаю, где их стойка. Наверное, где-то там. Красная, да, Turkish Airlines. Народу я смотрю много. Кто-то, наверное, сдает свои чемоданы. Ну, а я вот такой маленький чемодан взял. Полупустой, так скажем. Хотя я туда запихал. Какие-то вещи, не знаю, нужные, ненужные, но лучше забить чемодан, чем не забить, правда? Блин, вот оно, вот оно, ребята, вот этого я ждал, вот этого настроения, когда просто ты в предвкушении нового путешествия. Какое же это счастье, ребята, иметь вот такую возможность просто взять, в сумку все самое главное положить в нее и полететь. Какой же это кайф, ребята, обязательно путешествуйте. Я взял билеты, я хотел апгрейдить до бизнес-класса, но она сказала, что это стоит 1400, кажется. Я думал, что если до 500 такую себе рамку поставил, то окей, я это сделаю. Хоть раз на бизнес-классе покатаюсь. Если нет, то значит не судьба. И, в общем, я говорю, можно я около кошка хотя бы сяду? Она говорит, все, full, ничего нету, ничего нет, все забито. Потом говорит, о, ты very lucky, чувак, ты счастливый билетик вытянул, ты будешь сидеть около окна 36A. Билет у меня. Погнали на посадку. С чего же мы ждем? Красота. Кайф, ребята. Неплохое начало. Пролетели пролетели, вообще незаметно. Поспал хорошо такую около Сейчас у меня 2 или даже 3 часа пересадки. Пойду позавтракаю, где-то умоюсь. В общем, приведу себя в порядок. И еще 9 часов мы летим уже в Бангкок без пересадки, уже напрямую. Сим-карту покупать не обязательно на 3 часа в Турции, поэтому можно воспользоваться Wi-Fi. Просто берете, сканируете свой паспорт в специальном таком отсеке. И вам можно выбрать, будет на выбор либо 1 час бесплатного Wi-Fi, либо выбрать какой-то пакет. Выбираем 1 час бесплатного, и вуаля, высокоскоростной интернет в вашем телефоне, вам распечатают специальный пароль, который вы вводите. Все, please wait, ждете, потом получите один час бесплатно. Все. Ребят, хожу по базару. Прям реально old базар называется. Куча-куча всяких разных сладостей. Там фуд-корты можно просто покушать. Вон дьюти-фри есть. Просто как будто в огромный торговый центр зашел. И вот такой куп здесь имеется. Ну, в принципе, ничего особенного. Ну, то есть зеркала по кругу. Вот здесь зеркало, здесь и внизу зеркало. Там просто экран. почему-то людей это прям так привлекает. Я смотрю, поэтому я сюда и пришел. даже производится можно посмотреть посмотрите режут карточки какие-то старые кабеля хочется конечно прикоснуться а это вообще крышки представляете это крышки просто от бутылок ничего себе ребята я чуть не пропустил один интересный экземпляр Значит, здесь понятно из пакетов да мы все увидели а вот здесь, посмотрите, издалека даже как будто бы виднеется очертания, Ну, вам, наверное, совсем хорошо видно. А по факту это какие-то транзисторы, резисторы, я не знаю, что это такое. Какие-то проводочки, вот видите, нужно было их сюда обязательно прикрепить, потому что без вот этих проводочков бы ничего не получилось. Вот здесь вот такой вот монитор имеется. Видите, всякие платы разные. Без него бы ничего не вышло, понимаете? Все на своем месте. Здесь что-то по-другому, ребят, в прошлом было 3, 3, 3, а здесь 2, 4 и 2. А может быть вообще здесь никто не сядет, посмотрим. Идем куда-то, куда-то на выход, где-то там будет паспортный контроль, по всей видимости. Сюда я еще ни разу не прилетал, прилетал в Хукет последний раз. Ладно, вы знаете, я очень много русской речи слышу в самолете, поэтому наших соотечественников отдыхает очень много. Погода прямо сразу чувствуется очень-очень так влажно, несмотря на то, что я не здесь еще на улице не выходил, не в Стамбуле, но вот такие наблюдения. Ребят, меньше пяти минут мне понадобилось для того, чтобы пройти вот эту вот паспортную границу, паспортный контроль. В общем-то и все, я получил какой-то штамп в паспорт. Теперь я могу выходить и искать папу. Папа где-то должен меня встречать. Он мне объяснил такое условное место, где мы встретимся в случае, если сразу не найдемся. Ну, сейчас посмотрим. Ребята, посмотрите, мне кажется, даже уже по этим видам можно понять, что это Таиланд. Жаль, вам не передается духота, которая здесь стоит, но я не скажу, чтобы прямо неприятно. Нормально, нормально, хорошо. Вот ну, пожалуйста, сразу тайская кухня в переходе. Какие-то клубнички. Так, а мы ищем пересадочку, где-то здесь, по-моему. ребята только что обратил внимание что довольно много тайцев в масках не все конечно но мне кажется больше половины ребята мы вышли из метро это центр бангкока идем с папой заселять привет подписчиков привет подписчики папа вам передает Какие-то очанки, смотрите, крутые ездят здесь. Двухэтажка, вон там складирует воду. Так, ребята, я начал начать с том-яма. Uh, том-яма с морепродуктами, а папа с завтракой, да? Завтракайте? Какими-то куржиками. А еще я взял смузи, папа взял лимонад. Ну, короче, ценник где-то вот здесь будет у вас висеть. А, вот сюда теперь нужно вводить S. Что они там говорили? Сейчас я посмотрю. Карточку еще раз переложи. С001. Спустя несколько минут мы смогли разобраться с этим замком чудным. Значит, сейчас вам рунтом сделаем вот такая квартира с плитой даже. Нам плита, наверное, не понадобится. Стиралка есть, стиралка может быть понадобится. Двухкомнатная. Вот первая комната это душ, идет. Здесь вторая должна быть комната. Да, вот она. О, oh, еще и отдельно свой душ в каждой комнате, отлично, хороший вариант. Вид потрясающий, просто невероятный. Ну, шестой этаж, это не 26, поэтому сильно много ожидать и просить мы тоже от него не можем. Ребят, сразу забрались наверх посмотреть, как тут дела обстоят, а тут вообще все шикарно. И никого даже нет, только мы. Как водичка? Шикарная водичка. Блин, какая красота. Сейчас я вам все засниму, ребят. Такой вот зеленый сад. Небольшой, маленький совсем. Но можно этой красотой любоваться, походить. Какой кайф, а? Посмотрите. Посмотрите, как удобно очень дублирует вот этот мост. Просто проезжую часть, но только для пешеходов. Кто-то идет по низу, а кто-то, совсем не опасаясь автомобилей, идет сверху. Сверху намного удобнее, видите, никакие автомобили тебе не страшны. Мы идем сейчас в одно какое-то красивое заведение, типа ресторанчик мой, подписчик Юрий, пригласил нас. Я часочек, ребята, поспал после этих длительных перелетов по будильнику встал, не хотел вставать, но думаю, надо вставать, потому что иначе я тогда никак в режим не войду. То есть мне нужно сейчас тяжело, но все-таки встать и как-то этот вечер провести. Ребята, сумасшедшие виды просто. Спасибо моему подписчику Юрию. Смотрите, какое место он нас привел с папой. 30 этаж. Привет еще раз. Привет, Юра. Привет, Саша. Пацаны и девчонки тут все у меня. В общем, что мы делаем? Мы просто гуляем, ребята. Вышли погулять. Ребята, спасибо вам большое. О, я как будто говорю, как будто мы прощаемся. Все только начинается, но спасибо большое за то, что проводите мне экскурсию. Показывают, ребята, где ходить можно, где не то, чтобы не нужно, нежелательно, да. Есть, где, где вот натуральный Таиланд, а где какой-то фейковый, да, вот где мы сейчас были, все для туристов, особенности рассказывают, я вам о них теперь тоже буду рассказывать, как будто сам с понтом делом я сам шарю, но ребята меня научили, они мне подсказывают. Еще один подписчик написал, сейчас идем встречаться с ним, где-то вот тут рядом, а оказалось, что в центр Бангкок, он в общем-то, как я понимаю, не такой большой, да. Ну, типа, условно, центр, ну, понятно, это, где да, ты да, находишься, да. Да. да? Ну, понятно, что, может быть, 20-30 минут пешком, да? Но, типа, вот так. Поэтому подписчик сейчас случайно, просто у меня интернета нет. А, ребята раздали Wi-Fi, я подсоединился, и подписчик пишет, «Женя, я в центре, ты случайно не здесь?» Я говорю, «А каком городе?» Он говорит, «Бангкоке». Я говорю, «Я здесь, давай!» это время 12, да что 12? Час, час ночи практически. Машин очень много ездит, куча людей. Потому что сегодня пятница, поэтому движуха... Все кайфуют, тусят, гуляют. В общем, мы договорились с Юрой, что мы летим вместе в Пхукет, правильно? Да. Да, запишем это, документируем, чтобы не отказался потом. Поэтому мы сегодня здесь, завтра здесь, послезавтра здесь. День рождения мы отмечаем, встречаем и летим вместе на Пхукет. Там еще много подписчиков, со всем познакомимся. Плохих подписчиков у меня нет, то есть не будет такого, чтобы там раз, а там ватничек. Опа, да. Я это тщательно отфильтровал уже на протяжении последних пяти лет. Так что, ребята, пойдемте знакомиться с еще одним подписчиком, ну и смотреть окрестности, изучать Таиланд, тот Таиланд, которым я его еще, может быть, не знаю. Ребята, представляете, я вам говорил, что я встречу с своим подписчиком, который диджей. Я, по-моему, уже говорил об этом. Но если нет, вот сейчас вы узнаете, О, да. Привет. Парень, как, как тебе вообще найти, чтобы если кто-то забыл. Plenov.event. Это Инстаграм. Инстаграм, да. Plenov.event. Да. Короче, человек диджей только VIP-вечей, как ты вам сказал, только VIP, правильно? Да. Ты простых ребят не берешь. но можно. Нет, нет, беру. Берешь? Берешь. берешь? ладно. Если вам нужно, вот Инстаграм. Человек только с банкета освободился, к нам присоединился. Пошли мы дальше, ребята, познавать этот мир. Bye.